Приветствую вас, друзья, в эфире программа Шоу. Сегодня у нас в гостях Александр Зыков. Я бы сказал, с приходом Александра Зыкова на публичную реду в городе Кострома у нас появилось такое понятие, как оппозиционное движение, какие-то мероприятия оппозиционные, которые стали проходить в городе с завидной регулярностью. И нам, в первую очередь, конечно, хотелось бы Александру узнать, вообще в какой момент в вашей жизни вы поняли, что в России, в Российской Федерации что-то происходит не так? В судебной системе, в политической вообще, в экономической. Во-первых, приветствую вас. Огромное спасибо за то, что пригласили дали возможность здесь на такой площадке с вами пообщаться сегодня. Понял я, наверное, 28 января 1998 года. Это дата моего рождения. Вот тогда сразу стало все понятно. Ну, а если говорить серьезно... То это произошло в каком-то зрелом возрасте, когда мне довелось столкнуться с ну, ужаснейшей ситуации в жизни. Это когда умер мой дедушка, он умер от сердечного приступа, но случилось так, что какое-то время его еще можно было спасти. Но тем не менее, скорая приехала на вызов только в течение там, полутора часа. Мы пытались очень долго наказать виновников через суд Мы очень долго пытались наказать феномика через, через прокуратуру, но, к сожалению, у нас а, с моими родственниками этого не вышло. И вот в тот самый момент я понял абсолютно, что, к сожалению, в России работает все немножко не так, как это должно работать. И работает немножко не так, как это говорят с экранов телевизора. И в тот момент я понял, что, ну, либо я с этим вообще не буду иметь никакого, никаких а, дел, никакого отношения, либо я, а, ну, как каким-то образом буду противостоять им, пытаться чего-то добиться, пытаться... Выстроить все как-то иначе, чем состоит сейчас. Но вот у меня, знаешь, какой вопрос в связи? Этим? Как ты вообще психологически справляешься с тем фактом, что, например, после каждой акции протеста ты понимаешь, что в ближайшее время за тобой прибудет Черный воронок своеобразный и отвезет тебя на очередное отбывание административного ареста? Проезжая при этом в нечестный суд. Сумку собираю обычно. Да? Конечно, ну естественно. У меня собрана сумка перед 1 июля я ее собрал положил туда все необходимое, носочки, а, какие-то комплекты белья, пару ролтонов и так далее и тому подобное, бешираки, обязательно говяжьи, кстати говоря. А, ну, а насчет психологической подготовки, ну, здесь все очень просто, у меня просто тепучая злость внутри, и каждый раз, когда происходит что-то подобное, я злюсь ужасно, потому что, вот, примерно, на последнем суде, когда мне 15 суток ареста дали, там присутствовала моя мама. И она все это видела. Когда я заявлял какие-то ходатайства, а судья на них в наглую просто, несмотря на то, что сторона, которая меня обвиняла, была не против, несмотря, несмотря на это судья, мои ходатайства отклоняла и не принимала вообще никакие доводы в сторону моей защиты, мама все это увидела, ну и в конце концов она расплакалась. Ну и тогда, ну и тогда у меня возникла злость. Я вот понял, что я буду как-то с этим бороться и что кто-то вот должен за это ответить обязательно. Поэтому э, психологическая моя подготовка, она очень простая. Я начинаю злиться, как Халк, становлюсь зеленым, злюсь все больше и больше и больше. И вот за счет этого, наверное, держусь, за счет этого отбываю свой административный арест весело и сердито. Там, э, ну, во-первых, абсолютно ужасные условия содержания всех административно арестованных. И во-вторых, ну ко мне там применялись такие вот меры своеобразного давления. Мне, после того, как я начал активно публиковать посты в социальных сетях, у меня там есть какие-то определенные смс-чики, я им позвонил, продиктовал, диктовал посты, они их публиковали на моих личных страницах, и когда эти посты начали подхватывать средства массовой информации, когда информация из спецприемника начала просачиваться в СМИ, сотрудники спецприемника приняли довольно замечательное решение, они просто запретили мне производить какие-то звонки, при этом они сделали это из какого-либо соответствующего постановления, они не вносили мне официального запрета. Каждый раз, когда я просил э, совершения своего законного 15-минутного телефонного разговора, который мне положен каждый день, они отвечали, Саша, вот уже все понимаешь, у нас начальства нет, я сейчас спросить не могу, потом Саша. И все. Есть, и ко мне еще вдобавок не пускали ни родственников, ни близких, а люди, которые приходили ко мне на свидание. За время административного ареста положено всего одно свидание. Даже на это самое свидание ко мне не допустили близкого человека, его просто послали. И, ну, боятся административных арестов. Чего там боятся, что они мне не дают звонить? Ну хорошо, отлично, пускай они мне не дают звонить, я вдобавок напишу несколько жалоб, потом рано или поздно признаю действия сотрудников полиции неправомерными, и начальника уволят этого самого спецприемника. Я свою сатисфакцию получу. Так что мне бояться абсолютно нечего. А на каждое их на каждое их противодействие, на каждое их давление у меня имеется свой способ противодействия. Во время последнего административного ареста ты принял такое, такое решение, очень-очень смелое, сильное решение, это сухая голодовка. Цель этой акции освобождения известных политических заключенных... Олег Сенцов, Руслан Рахаев, Михаил Цукунов. Что тебя к этому сподвигло? Зачем нужно было это делать? Тем более я знаю, многие у тебя отговаривали именно от сухой голодовки. Mm, да. Ну, во-первых, сухая голодовка, меня несколько неправильно поняли. Сухую голодовку я объявил, да, действительно. Требования сухой голодовки заключались в том, чтобы соответствующие органы, которые надзирают за спецприемником, за условиями спецприемника, они приехали туда, поговорили со мной для того, чтобы они возбудили проверку. И требования в требованиях условиях э, сухой голодовки, там как раз таки было ясно, черным по белому написано, что я прекращаю сухую голодовку, э, если приезжают уполномоченные органы, э, с которыми мне дадут поговорить, пообщаться. Угу. А, а обычная голодовка, то есть обычные обычное отсутствие приема пищи, да, действительно, ее требования заключались в том, чтобы освободили Руслана Рахаева, Михаила Цукунова и Олега Сенцова. Почему это делают? Ну, здесь простая причина, потому что на тот момент средства массовой информации э, были прикованы там, к моим социальным страницам, и Михаил Цукунов, Руслан Рахаев, там, отдельно Олег Сенцов, пускай числится, э, это не какие-то общеизвестные политические заключенные. Руслан Рахаева но, к сожалению, дело Руслана Рахаева довольно мало, с ним довольно мало людей ознакомлено, а Михаила Цукунова так и подавно. И поэтому я таким образом хотел привлечь внимание не к себе, а к Михаилу Цукунову и к Руслану Рахаеву в большей степени. Более того, вот эти вот три дела, Олег Сенцов, Руслан Рахаев и Михаил Цукунов — это полное олицетворение сегодняшнего политического режима. И отношение Путину там, к украинцам, отношение Путину к молодым людям, которые политически активны, и отношение к честным сотрудникам полиции. Когда мы все увидели противозаконные действия судьи Боровковой, каким образом ты дальше и дальше начал действовать? Что ты дальше вообще собираешься этим делать? Потому что, в принципе, такой случай, это очень, скажем так, в Костромской области имеет большое значение. Если сейчас какая-нибудь судья Боровкова будет запрещать вести аудиозапись, то, извини меня, завтра в, в каком-то другом городе, в Костромской области, в Ивановской, судьи также могут это делать, потому что какой-то судья Боровковой, в принципе, это позволили сделать и никак не боролись с этим. Несмотря на свой достаточно юный возраст, Александр Зыков уже успел стать заметной политической фигурой в нашем городе, и когда проходил суд, по его административному аресту, я на этом заседании присутствовал и своими глазами видел все, что там происходило. На моих глазах судья Боровкова начала заседание с того, что объявила о запрете всем присутствующим в зале вести аудиозапись без разрешения суда. И при этом она заявила о том, что если кто-то будет такую аудиозапись вести, то эти люди будут удалены из зала судебного заседания. Это было, конечно, очень неожиданно и для меня, и для всех присутствующих там же журналистов, потому что действующее законодательство разрешает вести аудиозапись на любом открытом судебном заседании. Для этого никаких разрешений со стороны судьи не требуется. А здесь мы столкнулись с абсолютно противозаконным запретом вести аудиозапись. И дальше я увидел, как Александр Зыков встал и... Официально обратился к суде с ходатайством, с просьбой разрешить ведение этой аудиозаписи. Хотя еще раз подчеркну, вообще никакого разрешения для этого в принципе и не требовалось. Да, потому что, но, да, да, прессу прессу но раз судья, судья запретила, вот он встал и сказал, что он вот, ходатайство вот, разрешение ведения аудиозаписи. Угу. Далее судья спросила присутствующего представителя УВД, как противоположную сторону процесса, как ту сторону, которая составляла протокол об административном правонарушении относительно господина Зыкова, и представитель УВД абсолютно четко заявил о том, что он тоже не возражает против ведения аудиозаписи, после чего судья Боровкова нахмурилась и сказала, высушив мнение сторон, суд постановляет не разрешить ведение аудиозаписи. Это совершенно удивительная была ситуация, и... Уже очень многие известные специалисты, правозащитники, юристы по этому поводу высказались. И Алексей Симонов, президент фонда защиты и властности. И... Как вы к этому относитесь? Не считаете ли вы это грубым нарушением? Как с этим можно на самом деле бороться? Я так понял, что в каком-то поселке это происходило. Поселок Красный на Волге, да. Да, понятно. Ну, может быть, просто до поселка не дошли еще сведения о том, что э, в законе о СМИ в постановлении Пленного Верховного Суда э, и так далее, и тому подобное. Во всех документах уже давно написано, что аудиозапись является непосредственной частью судебного заседания, может быть произведена безо всякого разрешения или запрещения, без каких-либо указаний действующего судьи. Э, ну, как и всякое действие, оно должно сопровождаться как говорится, каким-то ну, интеллигентным поведением, но это вовсе не значит, что это каким-то образом может быть запрещено. Поэтому я думаю, что это чистая судебная безграмотность, причем еще помноженная на такой принципиальный провинциализм. И вот такие вот запреты, которые судья Боровкова придумала, они, конечно, вызывают удивление, мы ждем ответа из квалификационной коллегии, и возможно, что мы будем и дальше обжаловать эти действия вплоть до Европейского суда правам человека, потому что э, нарушен очень серьезный принцип гласности судопроизводства. Ну, вообще, мое сразу действие первое после этого суда было поехать в спецприемник, потому что меня задержали прибыли 10 суток ареста. А, Но ну, дальнейшие действия, они очень простые. Я затребовал протокол заседания, потому что там судья Боровкова, мы же там все видели, что она вела там а, протокол судебного заседания, где все слова ее отображены, и в том числе отображено, при, отображен прямой запрет на ведение аудиофиксации за судебное заседания. И а, основываясь на вот этом вот протоколе, на копии протокола судебного заседания, я подал жалобу председателю суда. Но ну, ответ мы получим в дальнейшем. А вдобавок, ну, я же был не один на суде, там были представители средств массовой информации. А, Соответственно, судья Боровкова, когда запретила вести аудиофиксацию, она таким образом сделала так, что им стало невозможно осуществлять свою профессиональную деятельность. Соответственно, она средством массовой информации создала препятствие. Это уже, насколько я знаю, уголовно наказуемое преступление. И, безусловно, мы постараемся добиться какого-то прецедента по, по, по этому случаю. Безусловно, мы постараемся добиться там возбуждения уголовного дела, но тем не менее, я прекрасно понимаю, что я живу в России. Как минимум, мы добьемся суде Боровкова выговора, строгого или не строгого, не знаю, но в любом случае для нее это возымеет крайне неприятные последствия. И в том числе, средства массовой информации, которые присутствовали на этом судебном заседании, насколько я знаю, они собираются уже вращаться в Европейский суд по правам человека, потому что в России нет каких-то органов коллегиальных, которые за, занимались бы защитой непосредственно средств массовой информации. И единственная дорога это в ЕСПЧ. Когда ЕСПЧ признает действия э, Боровкова незаконными, тогда средства массовой информации могут рассчитывать на сатисфакцию и основываясь на этом реш решении ЕСПЧ, в том числе уже можно добиваться будет конкретного возбуждения уголовного дела, если его до этого момента не возбудят, и если до этого момента Боровкова никакой ответственности не привлекут.